Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители информагентства «Ледокол». Тема сегодняшней нашей встречи – диалектика. Что такое диалектика? Что такое диалектическая логика? Что такое диалектический материализм? Как метод познания мира? Дело в том, что в последнее время появилось достаточно количество самых разнообразных деятелей, которые всячески спекулируют на этих понятиях. И как нам кажется, коммунистам, сегодня необходимо поставить нам совместно с вами ясную и понятную точку на том, что является истинной диалекты а что является спекуляцией на ней. И в этом по нам поможет разобраться наш постоянный эксперт, военный историк Борис Витальевич Юлин. Здравствуйте, Борис Витальевич. Здравствуйте. Борис Витальевич, я в преамбуле сказал, в принципе, товарищам, о чем мы будем вести речь, и, собственно говоря, с этим обращаюсь и к вам. Вот что такое диалектика? вообще вот как наука как метод как систему познания ну во- первых хотелось чего сказать что ну, как раз подойти диалектически немного а, диалектика ну, так поставить жирную точку на философском вопросе этого вещь вообще малореальная то есть можем прийти к каким-то своим выводам попробовать разобраться правильно. Это не является жирной точкой а в целом на вопросе. Жирная точка это как раз-таки то, что поставили вот как раз наши нынешние гигельянцы новые, то, что ставилось в Советском Союзе, когда вот эти вот три кита, на которых базируется марсистско-ленинская философия, были объявлены фактически на. Ну, священным писанием, то есть можно было по-разному трактовать, нельзя было сомневаться. То есть вот как раз гегельская э, логика, да, э, материализм Фейербаха, так. ну и собственно говоря, ленинские работы. То есть все это было заведено в догму. Это плохо. И вот сейчас постоянно слышно какая вещь, что невозможно понять капитал Маркса, например. Ну, кстати, из Капитал Маркса тоже не нужно делать догму. Такой же капитал Маркса невозможно понять, не освоив э -э, Гегеля, правильно? То есть есть такая фраза: невозможно. Использовалась, собственно говоря, фраза Ленина, написанная им на полях, когда он сам эти работы конспектировал, правильно? И э -э -э он писал это в какой-то мере для себя, и не факт, что он писал это именно как рекомендацию, потому что как рекомендацию он так никогда не высказывал. И вот здесь то, что касается самого понимания капитала Маркса только через Гегеля, я считаю, что стоит прочитать самого Карла Маркса. У него есть такое предисловие ко второму изданию. «Мой диалектический метод...» Ну, это, собственно пишет. Мой диалектический метод по своей основе не только отличен от Гегелевского, но и является его прямой противоположностью. Для Гегеля процесс мышления, который он превращает э, даже под именем идеи в самостоятельный субъект, есть демиорг действительного, которое составляет лишь вне, его внешнее проявление. У меня же наоборот. Идеально есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней. Мистифицирующую сторону гегелевской диалектики я подверг критике почти 30 лет тому назад. В то время, когда она была еще в моде. Но как раз в то время, когда я работал над первым томом «Капитала», крикливые, претензиозные и весьма посредственные пигоны, задающие тон, тон в современной образованной Германии, усвоили манеру третировать Гегеля, как некогда во времена Лейсинга. Бравый Мозис Мендельсон э, третировал Спинозу, как мертвую собаку. Я поэтому открыто объявил себя учеником этого великого мыслителя и в главе о теории стоимости местами даже кокетничал характерной для Гегеля манерой выражения. Мистификацию, которую претерпела диалектика в руках Гегеля, отнюдь не помешало тому, что именно Гегель дал всеобъемлющее и сознательное изображение все ее всеобщих форм движения. У Гегеля диалектика стоит на голове, надо ее поставить на ноги, чтобы вскрыть под мистической оболочкой рациональное зерно. В своей мистифицированной форме диалектика стала немецкой модой, так как оказалось, что она прославляет существующее положение вещей. Вот, кстати, ключевой момент. А, как, так как казалось, будто она прославляет существующее положение вещей. В своем рациональном виде диалектика внушает буржуазии и ее так и идеологам лишь ужас и злобу, так как позитивное понимание существующего, оно включает в то же время понимание его отрицания, его необходимой гибели, Каждую существенную форму она рассматривает движение, следовательно, также и с ее приходящей стороны, она ни перед чем не преклоняется и по самому существу своему критично-революционно. Полное противоречие движения критического общества всегда его обязательно дает себя почувствовать, буржуя практику в колебаниях, проделанного современной промышленности периодического цикла апогеи, которого является общий кризис. Кризис опять не двигается, хотя находится еще в начальной стадии. И благодаря засторонности и интенсивности своего действия, он вдолбит диалектику, даже в голову, выскочит новой священной Русско-Римской империи. Карл Маркс, Лондон, 24 января 1873 года. То есть, вот, собственно это то, что писал Маркс. А теперь то, что касается самой диалектики. Ну, во-первых, сама фраза о том, что невозможно понять что-то не прочитав какую-то конкретную книгу. То есть мы не можем понять диалектику, не прочитав Гегеля, мы не можем понять Капитал Маркса, не прочитав Гегеля. Сам, сама, вот, сам этот подход является чистой догматикой, самой натуральной. Извините, а как, допустим, вот, ту же самую диалектику Гегеля понял сам Гегель, если он сам себя не читал? Или он какой-то небожитель, который имеет мозг совершенно несравнимый с другими людьми абсолютно, и другому человеку, никакому человеку, это недоступно понять диалектику, не прочитав Гегеля. То есть здесь догматизм гегельянцев, он совершенно очевиден. Потому что самое интересное, сам Гегель, он догма не пропагандировал. У него, конечно, были такие занятные понятия, как абсолютный дух, абсолютное знание, но в процессе мышления, скажем так, догматизмом Гегель особо не страдал. Это вот то, что касается необходимости изучения Гегеля, чтобы понять Маркса. То есть сам Маркс так не считал. Подход сам по себе глубоко порочный. Но теперь мы можем перейти непосредственно к диалектике Гегеля. И вот здесь нужно обратить внимание на то, что из себя представляла европейская мысль, вообще Европа, в XIX веке, то есть когда писал Гидель, Она представляла из себя христианское общество, где ключевыми догматами являлись, собственно говоря, религиозные, по неизменности всего сущего. То есть э, теория эволюции уже существовала, но большинством людей она отрицалась. Мир считался неизменным, созданным Богом. Виды животных, так сказать, и человек считались неизменными, созданными Богом. Даже когда находили останки всяких там древних тварей, то объявляли их тварями допотопными, которые просто, ну, типа, ну, например, не влезли вновь в ковчег. И вот этот вот момент, связанный а, с неизменностью мира, созданного Богом, а, вот с этой позиции нужно было столкнуть большинство людей, потому что такая позиция развивает еще и теологическую а, теорию существования государства, которая в то время была господствующая. То, то что государство фактически нам дало тоже Бог, правители – это помазанники Божии и так далее. Вот чтобы можно было преодолеть… Вот, Саму мысль о неизменности сущего, неизменности власти, неизменности человека, для этого и требовалось диалектическое мышление. Сейчас такой проблемы нету, То есть эволюцию все воспринимают нормально. Вселенную выводят от теории большого взрыва, даже не понимая зачастую, что это такое. То есть сейчас все люди, ну не все люди, подавляющее большинство, понимают, что все находится в динамике, в изменении. Так? То есть сейчас необходимости вот а, изучение диалектики как предмета, острой необходимости, не существует, потому что большинство людей так мыслят диалектически. Кроме того, сейчас а, большинство людей, они обогащаются философскими знаниями со всего мира, вольно или невольно, то есть через художественную литературу, через кино, через общение с другими людьми через туризм, как угодно. Но, например, тот же самый принцип единственной борьбы противоположности, который а, продвигается Гигелем и который был в определенной мере новым достаточно в, а, европейской философской мысли, это достаточно древний принцип, допустим, а, инь и янь, восточной философии. А, если мы, допустим, берем а, тот принцип, что все изменяется, то есть происход…, все находится в процессе, то, извините, это за 2500 лет до Гегеля сказал еще Гераклит, что все течет, все изменяется, нельзя дважды войти в одну и ту же реку. То есть Гегель, он воспринимался многими, ну, теми же самыми гигельянцами в Европе, как обязательно к изучению именно на фоне тогдашней европейской мысли, вот господствующей, господствующей европейской картине мироздания, которая была статична, и вот это нужно было преодолеть. Сейчас и так большинство людей мыслит, в общем-то, диалектически. И вот теперь что такое, собственно говоря, диалектика? Не гегелевская диалектика, а диалектика вообще. То есть диалектика – это умение… Вести спор, умение, скажем так, строить свои рассуждения. То есть это образ мышления, это не наука. И вот сам этот метод диалектический, он использует некоторые готовые, то, что называл Гегель принципами, а сейчас называется законами диалектики, некоторые готовые формы, которые не являются законами. Тут, кстати, Лег Скараветский в этом отношении правильно отмечал, что это не законы, как, допустим, законы физики. Это именно принципы, которые облегчают восприятие каких-то вещей, которые позволяют не проходить долгий путь обычной формальной логики, довольно быстро получить необходимый ответ или довольно быстро начать как, с правильной точки зрения рассматривать проблему. То есть это как было, когда появились суперскалярные процессоры, то есть у которых вычисление идет не по одной линии, а по нескольким линиям параллельным. Но для того, чтобы распределить вычисление, есть блок предсказания и ветвления. Этот блок в большинстве случаев дает верный ответ, ну, почему, собственно, такой процессор и гораздо быстрее. Но иногда дает ошибку, и в этом случае вычисление возвращается как бы на исходную позицию и запускается снова. И, например, две линии вычисления увеличивали быстродействие процессора не в два раза, а допустим, в 1,7, в 1,6 раза. Человек, к сожалению, часто не способен при ошибочном результате откатить назад. Особенно тот, который свято верит в то, что а, так называемые законы диалектики а, являются именно законами. То есть то, что история развивается по спирали, она не развивается по спирали. То есть грубо можно представить, что это развитие идет как спираль. На самом деле, это, да, скажем так, очень сильное упрощение, которое, например, многим людям мешает правильно воспринимать историю. Количественные изменения переходят в качественные достаточно непредсказуемо, и что самое интересное, даже не всегда. То есть это тоже не закон, это то, что можно назвать общим правилом. То, есть то, как, то, как происходит чаще всего. Это касается, собственно говоря, и других так называемых законов диалектики. Но внушается, что, как тут называется, диалектика – это ключ к истине. Кстати, я даже вот книжку взял, специально для этого. Михаил Попов, диалектика, ключ к истине. И вот мы можем даже попробовать ознакомиться с этой истиной. То есть здесь это на самом деле не научная работа. Это всего лишь беседы о диалектической логике, введение в эту логику с точки зрения профессора Попова. Ну вот, допустим, тут мне понравились некоторые цитаты. Я легко посмотрел эту книгу. Ой. Например, поскольку, Дмитрий Юрьевич, вы строго нас только сказали, примеры давайте. Смотрю на человека, скажем, в синей рубашке, это бытие. Я пытаюсь проникнуть в глубь души этого человека, и уже не важно, в какой он рубашке, важно, какая у него душа. А когда проник, снова смотрю на человека и вижу душевного человека в синей рубашке. Видите разницу, это тоже бытие. Но этот человек которым через выпить ее просвечивает сущность как говорит Гегель, это уже это же очень важно важно смотреть на людей не как на чурбанов видеть их глаза как зеркало души и так далее я процитировал дословно скажите для того чтобы вот это понять то человек это не просто синяя рубашка а что-то большее. для этого обязательно нужно читать гегеля для этого, знать обязательно нужно изучать диалектику как науку. Поговорка, допустим, русская о том, что а, встречают по одежке, провожают по уму, уже ни на кого не действует, люди ее не помнят. Кстати, эта поговорка гораздо более четкая и ясна, выражает то, что сказано профессором Поповым, и при этом в гораздо более короткой форме, правильно? Вот это тот момент, который я упоминал как раз в дискуссии с Лексом Пловецким рассказывая о том, что диалектика – это именно метод мышления. И если у человека есть восприятие мира как чего-то неизменного, эстетичного, ему действительно стоит почитать Гигеля, ему действительно стоит изучать диалектику. Но такого человека сейчас, если это не религиозный мракобес, найти тяжело. Если это религиозный мракобес, ему это читать все равно бесполезно. И Вот это пропадает у нас обязательность а, диалектики как а, науки, как пути, а, как ключа к истине. То есть Вот, собственно говоря, что хотелось сказать по диалектику. Ну и кроме того, есть тот момент, который, опять же, уже озвучивали раньше. То, что диалектика при достаточно белом использовании, человеком, который достаточно хорошо ее освоил, можно доказать все, что угодно. Вот в этом основная проблема диалектики. Она не обладает предсказательной силой, она все может объяснить задним числом. Например, из диалектики можно выводить картину постоянного развития человеческого общества, правильно? И многие, собственно говоря, левые гигельянцы из диалектики гигеля это и выводили. То есть что общество неизбежно развивается, переходит на более высокие ступени развития. Да? Я ничего не ошибаюсь, Марк Я слушаю вас внимательно. Я просто говорю, я верно пока что говорю. То есть не я ошибаюсь. понимаю. понимаю. Вот, и в то же время мы, допустим, имеем пример австралийской цивилизации, то есть австралийские аборигены, где целый континент не развивался, а деградировал. То есть он сумел сползти с неолитов в мезолит. То есть настолько глубокая была деградация, которая длилась тысячелетиями. Или, допустим, общество Индии, когда там установилась кастовая система, и общественное развитие было фактически остановлено тоже на добрые 2000 лет. То есть там, конечно, не было деградации, то есть сползания общества вниз, но там не было и развития. И когда люди говорят о великой индийской культуре, которая дала много чего человечеству, они обычно не могут... Сказать, что эта культура дала за последние 2000 лет. То есть все, что она дала, она создала раньше. То есть общественное развитие может быть остановлено. Оно может быть обращено вспять. Материальная культура может деградировать и быть обращена вспять. То есть примеры этого существуют. Они не вписываются вот как раз-таки в развитие истории по спирали. При этом деградация может ничем не останавливаться, допустим, кроме внешнего вмешательства. Так вот, а вот теперь интересные выводы, которые марксист и диалектик Попов делает на основе своего изучения Гегеля, собственно говоря. Ну, то, что это из той же самой книги Никакой революции на Украине не произошло. Тут, кстати, есть абсолютно полностью, на 100% согласно, это действительно не бывает. Как был капитализм, так и остался. Только капитализм бывает такой, который пытается страну как-то поднять. А бывает такой, который называется компродурством, является средством для иностранного капитала поднять страну. Вот капитализм, он на самом деле всегда один. То есть страны слабые с периферийной, периферийной капиталистической, они всегда являются странами компрадорского капитализма. Ну, просто в силу того, что э, на них давят, так сказать, основные капиталистические державы. И приходится работать в их интересах. То есть, в любой капиталистической стране капитал, если ему выгодно стать компрадорским, то есть, он может перебраться в другую страну и там э, приумножиться, он это обязательно сделает. Но в данном случае это почему-то отрицается. Так вот, и дальше идет, здесь как раз это... К моменту, связанному с Сирией. Что тут такого ненормального? Они выходят все время за свой предел. Давайте, думают, Украину, Украину заберем. Дальше будете отдавать Россию? Заберут. Это только, разве только против Украины э, со стороны США? Конечно, против России. Говорят, затем Россия помогает законному правительству Сирии, который, а, говорят, а зачем Россия помогает законному правительству Сирии, который против, против ИГИЛ, запрещенной в России организации. Что Россия делает там, в Сирии? Россия предлагает отожжать, когда ИГИЛ наберет силы и придет в Среднюю Азию. Вы этого хотите? Давайте лучше отбиваться там, в Сирии. Надо понимать, что последняя база у нас была в Сирии. Сейчас базу уберут, и все, Средиземное море для России будет закрыто. Потом у нас запутать в Черном море. На Черном море у России не только база в Севастополь. Создается база на Дальнем Востоке, а там близки уже США. И так далее идет. То есть в данном случае, оказывается, мы что-то останавливаем в Сирии. Но при этом почему-то ИГИЛ пришла в Среднюю Азию. И если почитать, собственно говоря, капитал Маркса, почитать работы Ленина, то почему-то неожиданно становится понятным, что с точки зрения марксизма совершенно естественные процессы происходят. И ИГИЛ должен был прийти и в Северную Африку, и в Среднюю Азию, и на Ближнем Востоке распространиться. То есть во всем исламском мире. И это вполне объективное явление, с которым борются не бомбардировками. И в данном случае мы ничего в Сирии не останавливаем, ну, не останавливаем. Потому что ИГИЛ – это не страна, у которой есть дивизии танки, это организация, к которой присоединяются люди в самых разных частях света. И нужно понимать причины, почему они присоединяются, чтобы иметь возможность убрать эти причины, то есть бороться с этими причинами. Но здесь оказывается, что мы останавливаем ИГИЛ в Сирии, а так, собственно говоря, речь звучала даже о том, что мы там останавливаем американский фашизм, который американцы туда экспортируют. Это, кстати, Ой. иллюстрирует прекрасно то, что с помощью диалектических приемов, с помощью можно доказать все, что угодно. Именно с помощью этого правые гиалектические доказывали неизбежности. И правильность войны, а левые гигельянцы доказывали преступность войны. То есть, казалось бы, и те, и другие гигельянцы, и те, и другие опираются на диалектику, но доказывают диаметрально противоположные вещи. И обе стороны доказывают их успешно. Именно поэтому диалектика предсказательной силы особой не дает. То есть, иногда это срабатывает, но это помогает не всегда. Но задним числом она может объяснить все, что угодно. Вот то, что я хотел сказать про специфику диалектики и про ее современное понимание. И вот с ней носится теперь, как со священной коровой, Гегеля читать обязательно. Нужно читать вдумчиво, не один раз, с ручкой. Кстати, когда читаете Гегеля, неожиданно открывается такая простоительность, что понять Гегеля невозможно полностью, не освоив Канта. Правильно? А когда мы начинаем разбирать Канта, я просто когда-то проходил этим путем, еще в студенческие годы, Полностью его проходить не стал. Но ясно, что нужно освоить Аристотеля, освоивать Платона, правильно? Абсолютно вот. верно, Борис Ведаль. Так вот, и после этого мы приходим к очень занятному выводу: что а, людей, способных прорваться, через капитал Маркса, полностью его проштудировав, через Гегеля, тщательно его освоив и понять, что Гегеля сравнивает. Ну, науку логики связывают с капиталом освоить канты и так далее на это потребуется долгие годы во-первых далеко не все это способны сделать то есть у них просто нету времени а часто и нету навыка работы с такими большими массивами информации и эти люди окажутся выброшенными как бы из марсистского движения они не способны его понять Им уже объяснили что если они это не прочитают они это не поймут и они оказываются за бортом те, которые пытаются углубиться, понимают, что нужно еще осваивать Танта, нужно осваивать Аристотеля, нужно осваивать Платона, осваивать диалектическую логику, не освоив классическую логику Аристотеля, тоже, в общем-то, достаточно бессмысленно. Не надо забывать еще Юма и Винариуса. Да, а кроме вот того... Тоже а, надо осваивать. А кроме <свят> того, если мы марксисты и ленятся, то нам нужно обязательно после Гегеля а, отрихтовать его Фейербахом, потому что в противном случае он не пригоден. Неработоспособен. То, человек в Фейербах, они поймут, так сказать, юмор этой ситуации. И вот внезапно кажется, что есть ста человек, которые сочувствуют левым идеям, которые хотят в них разобраться, хотят их понять, освоить для себя, хотят понять, где находится правда, в чем заключается справедливость социальная и как за нее бороться. Вот из стать 100 человек таких, марксистом правильным, после долгих лет самообучения способен стать только один. Ну, это слишком смело. Я думаю, одного человека не наберется. Полчеловека. Ну, я, я дал нет. максимально оптимистичную оценку. Так вот, заметьте, это из тех, кто хочет освоить. Я даже не, не трогаю тех, кто освоить не хочет. То есть, среди, среди кого нужно вести пропаганду, кому нужно объяснять. Вот эти 100 человек могут 99 посыпать голову пипом и говорить, я ни на что не способен, я никогда не постигну марксизм. Один будет, так сказать, долгие годы штудировать марксизм, и среди тех тысяч, которых окружают, никакой работы, соответственно, вестись не будет, потому что вести ее некому. То есть у нас диалектика и марксизм превращаются в гносис. То есть фактически в ритуальное знание. То есть вот... Без этих конкретных книг вы не можете это понять. А книги эти конкретные вы поймете только, когда внимательно их несколько раз прочитаете, простудируете с карандашом, так сказать, запомно, но делаете свои пометки. И вот только после этого вы можете это понять и нести дальше в массу. А нести не дальше в массы тоже не могут, потому что массы тоже не читали Гегеля, не читали Марса, не читали Канта. Либо если читали, то поверхностно. И все, у нас есть такое, знаете, вот тайное знание для жрецов. Как в древнем Египте. в ритуальных фразах. Ну да. В ритуальных фразах, что вот еще раз процитирую, я просто не могу. Я пришел вас. Я книгу сегодня прочитал. Я просто, вот, знаете, вот открыл введение, обведение категории в логике. И вот это вот. смотрю на человека, скажем, в синей рубашке, это бытие. Вот. Вы слышите? Вот. Вот. Я карандашом пометил, честно говорю. Вот, вот у меня отметка есть на странице. То есть я, как положено, читал. Но я пытаюсь проникнуть вглубь душе этого человека, и уже не важно, в какой он рубашке, важно, какая у него душа. А когда проник, снова смотрю на человека и вижу душевного человека в синей рубашке. Видите разницу? Это тоже бытие. Но это человек в котором через это бытие просвечивает сущность, как говорит Гегель, это, это же очень важно, важно смотреть на людей не как на чурбанов, видите глаза как зеркало души. Вот понимаете, вот я это читаю и я понимаю, что дает изучение Гегеля, вот внимательное, обдумчивое, многолетнее. Оно дает, ну я это смотрел в фильме ДМБ. То есть я тоже а что, нас сажают за инакомыслие? Да, да как это? Вот Ты видишь суслика? Нет, не вижу. А он есть. Так вот, директичность мышления сейчас обладает большинство наших граждан. Просто благодаря той культуре, которая их окружает. То есть и советскому наследию, благодаря, и благодаря современному вот этому преклонению предвосточной философской мысли. Потому что философская мысль, на самом деле, она, вне зависимости от региона, постепенно приходит примерно к одним и тем же выводам. И та же самая диалектика, диалектические принципы, они есть во всех философских школах. И, как я уже говорил, в той же самой европейской философской мысли, они впервые были не озвучены, нет, записаны и переданы дальше, Две с половиной тысячи лет назад. Когда они впервые были озвучены, я не знаю, думаю, сильно раньше. И это есть, я говорю, во всех философских школах. В принципе, философскую философию осваивать надо. Но в философии самое главное не то, что вы зазубрили а слова великих философов. Запомнили цитаты из них. Очень долго, допустим, осваивали то, что они хотят сказать. И донести до вас. На самом деле большинство философов хотят донести до вас только одно, что нужно думать. И когда вы изучаете любого философа, нет, на первый очень нравится Разум Роттердамский. Ну, отчасти потому, что он как раз-таки не так плотно связан с более ранней философией, и его можно изучать, не изучая Аристотеля. Так вот, когда Изучаешь работы любого философа. Самое ценное там – это то, как философ пришел к тем или иным выводам. Не выводы, а как он к ним пришел. То есть ход мыслей. И ценная философия – это умение думать. Если вы посвятите всю свою жизнь, изучению философских трактатов и их зазубриванию, вы не научитесь думать. То есть вы будете пользоваться внешним носителем разума. А это как раз то, от чего философы всегда предостерегали. От возведения к любых нет, вещей в догму. Это вот как печальная история э, с принципом Сиддхартой с Будой. То есть у него было большое количество последователей. Его считали мудрым человеком, правильно? Считалось, что он достиг нирваны и стал равен богам. Но он при этом предупреждал постоянно своих последователей, что ни в коем случае не записывайте то, что я говорю, не делайте догматов из того, что я говорю. Несите просто вот э, саму мысль, самоучение дальше, но ни в коем случае не давайте ей закостенить, не записывайте ее. И вот он умер, ну, вознесся. Тут то как считает. То есть религиозные люди атеисты здесь считают по-разному. Или религиозные люди разных конфессий. Так вот, умер он или вознесся, не суть важно. Суть важно, что после того, как он ушел, в кратчайшие сроки был собран, так сказать, мощный конгресс его последователей, которые сломали кучу копий на обсуждение того, что конкретно из того, что он говорил, нужно возвести в дому, и потом это записали. То есть сделали ровно то, против чего он предупреждал. Вот а, современные последователи, я спорил как-то уже тут с молодыми нашими марксистами, которые воспринимают капитал Маркса как священное писание. То есть, если у Маркса сказано так, значит, это именно только так, и никак не может быть иначе. Сам Маркс признает, допустим, что у него были ошибки. В более поздних работах отмечают, что вот в этой ранней работе допустим, тот или тот понимал неправильно. Но его последователи считают каждое его слово священным писанием. То есть, они являются догматиками, хотя изучают, в общем-то, творчество человека, который был против догматизма. И вот э, с диалектикой у нас получается та же самая картина. То есть Гегель – это опять же священное писание. Никто лучше Гегель не раскрывал диалектику. Нет, это в Европе. В XIX веке никто лучше Гегеля не раскрывал диалектику. В силу ограниченности знаний о других философских направлениях. И в силу, так сказать, э, статичности того мира, который ну, был в головах людей благодаря активной деятельности христианской церкви. Понятно. Значит, ну тогда давайте, Борис Витальевич, продолжим разговор дальше. То есть мы подводим черту. Мы, как говорится, должны взять, допустим, у того же Маркса определенные вещи, которые являются актуальными сегодня. То есть, допустим, теория прибавочной стоимости, теория диктатуры пролетариата и метод, научного познания, диалектический материализм. Вот о нем мне и хочется поговорить сейчас именно с вами. А методе... я... я о том, что нужно взять из Маркса, хотел сказать, что, во-первых, самой важной работа Маркса, я считаю, не капитал, который, безусловно, важен. Самая важная работа, я считаю, ком... манифест коммунистической партии. Безусловно. Я сейчас не говорил о работах, я говорил о вещах, которые актуальны сегодня из и тех особенно которые... сегодня, зрения, это классовая теории, то есть, собственно говоря, теория, да. которая э, дает четкое представление об устройстве эксплуататорского общества. Безусловно. И вот, то есть, будем говорить, она и включает в себе и, собственно, теорию прибавочной стоимости, теорию диктатуры пролетариата, то, о чем я говорил. Но вот я бы сейчас хотел поговорить с вами конкретно о методе, с помощью которого марксизм предлагает изучать процессы, происходящего в обществе, то есть о диалектическом материализме. Исторический материализм – это больше относится к процессам, которые происходили в истории человечества, который тоже, безусловно, важен. А вот диалектический материализм нам предлагается, как говорится, марксизмом, применять его при изучении процессов, которые происходят сегодня в обществе. И вот как раз об этом я и хотел с вами поговорить. Как вы считаете, очень многие утверждают, что, ну, разные люди по разным причинам, но отдельные говорят, что вот диалектический материализм, как говорится, он, конечно, много объясняет, но не все, есть что-то еще. Отдельные граждане при мне договаривали о том, что диалектический материализм – это ложная теория, послужившая причиной гибели Советского Союза. Доходило и до того. И вот я бы хотел сейчас услышать от вас ваше понимание, что такое диалектический материализм как метод. Он, наверное, возможно, он... ли с помощью, возможно ли с помощью его, как говорится, разобраться в процессах, которые происходят в обществе сегодня? Ну, как я уже сказал... На мой взгляд, диалектика она помогает осмыслить многие процессы, но не обладает предсказательной силой. То есть это не, скорее, не метод познания, это метод мышления. Метод познания, который опирается, собственно говоря, на материалистическое мировосприятие, это то, что относит название научный метод. То есть его можно отнести к диалектике, но при этом без диалектики почему-то он совершенно не меняется. То есть э, с той же срамой формальной логикой он работает ровно точно так же. То есть мы немножечко меняем риторику, но метод подхода к проблеме, метод с использованием сначала анализа, э, так сказать, изучаемого объекта, да. то есть когда мы расставляем его на составляющие, и затем синтезы, когда мы получаем уже полную картину в объекте, сложив все эти резу... ну, вот, уже... результаты анализа. Да, проанализированные элементы, сложив единое целое. Ну, ровно то же самое. синяя рубашка с душой и глазами, через которые видна душа. Так вот, оно не требует какой-то отдельной диалектики. То есть диалектический материализм был важен от конце начала 20 века именно тем, что он отбрасывал чисто религиозный аспект о неизменности всего сущего, то есть через диалектику можно было отбросить вот эти догматы, вбитые в голову на религиозном уровне. Сейчас, ну как, есть человек использует в своей работе, в анализе ситуации, подходит к любому вопросу научный метод использует элементы классической логики то изучать именно какой-то конкретно отдельный диалектический материализм а, нет никакой необходимости дело в том что часто диалектический материализм вообще рассматривается как отрицание философии так ведь и... Не совсем так, но, тем не менее, я слушаю вас. Я говорю, часто рассматривается. Я не говорю, что а, все. Да. Так вот, почему это происходит? Ну, например, опираясь на те же самые слова Энгельс, которые, опять же, являются священной истиной в последней инстанции для многих, да? А реализм диалектически является не философией, а мировоззрением, правильно? А мировоззрение не является методом изучения мира. Она является основой, на которой мы стоим, когда подходим к изучению мира. То есть мировоззрение – это то, как мы представляем окружающую Вселенную, какая у нас целостная картина мира вокруг нас. И вот э -э, мы начинаем изучать какой-то элемент из этой картины, стоя на позиции, допустим, диалектического материализма, как вот мировоззрение, но используя научный метод. То есть вот получается как-то так. Ну, тут, собственно говоря, как? На самом деле для этого нужно читать... Но я, например, думаю так. Базой является материализм, то есть материальность процессов происходящих в мире. А добавка диалектический дает нам, как говорится, возможность, или дает понимание того, что процессы происходящие в мире не линейны. И что они вообще происходят, что все изменяется и так далее. То есть да. мы берем гераклиты, берем материализм и получаем тот же самый диалектический материализм, правильно? Да. Так вот, то есть, опять, получаем все равно то же самое. Здесь вот, что интересно, вот опять же, отсылать постоянно, допустим, Гегелю. Через Гегель через Гегеля, допустим, студенческие годы прорывался с очень большим трудом, честно скажу. Мне это казалось довольно, не только очень нудным и многословным чтивом, но я это воспринимал еще и как набор банальностей, которые вроде бы и так полностью известны и самоочевидный. И прорваться хоть немножко а, в плане диалектики мне помогли работать сильно более позднего автора. Был такой вот Ильянков, который как раз-таки является поздне-советским диалектиком. У него просто многие вещи объяснены более а, четко и наглядно. Все-таки, так сказать, на русском языке исходно, а не перевод с немецкого. Потому что немецких философов, как и немецких авторов, вообще читать, в общем-то, не самое простое дело. Ты тоже опять, как есть такой известный старый анекдот, да. Разница в подходах. Есть, допустим, американская брошюрка Все о слонах, да. И немецкий трехтомник, краткое введение в слоноведение. Это про это как раз. Так вот, и здесь, когда мы говорим о генетическом материализме, мы переходим опять к вопросам, которые рассматривались и Спиноза, и другими авторами, вот, э, философами. Э, к вопросам мышления, правильно? То есть, процессам мышления. Совершенно верно. То есть, собственно говоря, к тому, что на самом деле отличает человека от животных. Но для этого... Ну, отлично... я... Будем говорить так, Борис, и так то, что я сказал. Диалектика всего лишь дает нам понимание того, всего лишь на все, что процессы, происходящие в обществе, не линейны. Вот и все. Но для многих-то людей это и так вполне очевидно. Без изучения потом... этого... диалектики. Но думаю, добавление материализма сейчас... – это то, что все имеет материальную основу. Ну, и здесь опять же вот важный момент, связанный с материализмом. Ключевое, ну, ключевая важность понимать, понимания ну, вот, материализме. Почему он жизненно важен для правильного мышления? Он не в том, что все имеет материальную основу, а в том, что нет никакого абсолюта, который давлеет над нами. Нет вмешательства высших сил. А, да, при том вмешательство какого? Вот именно создание неизменности мира, сознать, создание областей, в которых запрещено мыслить. То есть, например, догматы веры на чем базируются? На том, что а, ей. Ну, там, там можно много о чем спорить, много чего обсуждать, но нельзя затрагивать догматы. Догмат... Верую, потому что безумно. Так вот, ну, то есть. Вот есть Бог, и Он создал все сущее. Это сомнение не подлежит. Можно спорить о том, как именно он создавал это сущее, правильно? Да. Но это создал Бог своей волей, и сразу э, вся картина. Ну, не важно, его... Бог там или рептилоиды это уже не принципиально. Я говорю, и сразу полностью рассыпается любая попытка э, с научной точки зрения рассмотреть, рассмотреть вопрос того, как все это возникло. Мне как-то пожаловался один мой коллега, историк, еще лет, да больше 20 лет назад уже это было. Просто вместе работали в лаборатории, и при этом он еще преподавал в школе. И он столкнулся с ситуацией, которая ему, собственно говоря, из-за ограничений, которые были наложены в школе, то есть нельзя затрагивать религиозные аспекты, подвергать их критике. Он задал ученику вопрос, мол... Ну, и какой были причины победы русской армии в Куликовской битве? На что ученик уверенно и четко ответил – Бог помог. Вот что после этого можно рассматривать? То есть, если это была воля Божья, то все остальные объяснения а она не становятся излишними. Правильно? Потому что это Божий промысел, а понять Бога мы, опять же, догмат. В полноте его мы... мы Но он не познаваем. Все. Вот от этого нужно было уйти. То есть показать, что на самом деле все это происходит в мире. все это происходит вокруг нас. При этом обычно постоянно цепляются к людским чувствам, к людской морали, что, могут это типа религиозные понятия. К людским мыслям, нет, это не религиозное понятия. Мысль материальная это продукт работы человеческого мозга. Таким же успехом можно объяснить, допустим, не материальными, а какими-то вот высшими духовными ну, например, компьютерные программы, то есть, которые, когда они циркулируют в компьютере, которые стоят перед вами или которые стоят передо мной, да, они, по сути, набор электронных импульсов, ну, электрических импульсов, правильно? И материального выражения они не имеют. Если мы компьютер выключаем, типа, все это умирает, а потом возрождается, когда мы это включаем. Так? Ну, бред же. Но при этом по отношению ну, к человеку это нормально. Мир вокруг нас есть майя. И весь мир – это наше сознание. Ну, так говорили древние индусы. Ну, что ты с этим делаешь? Да, мир окружающий, так сказать, совокупность моих ощущений. Я закрыл глаза и всем стало темно. Я закрыл глаза и солнце погасло. Я умер и со умер весь мир. Да. Понятно. Ну что ж, я думаю, это понятно. А у нас вопросы есть в чате? Да, так точно, у нас есть несколько вопросов. Прошу. Я с ужасом их жду. Это правильно, Борис Витальевич. Вопросы тут весьма специфические. Для чего нужна диалектика? Используется ли она в науке? Физика, химия, математика? Или она нужна только, чтобы обосновывать неизбежность коммунизма и не более того? Сразу самый важный момент ответа. Диалектика не обосновывает неизбежность коммунизма, более того, она вообще его никак не обосновывает. Правые диалектики, например, обосновывали неизбежность и необходимость войны. Это отнюдь не коммунизм, правильно? Необходимость, ну, неизбежность победы коммунизма получали с помощью диалектики некоторые левые диалектики. Я же говорю, здесь как раз диалектику можно использовать по-разному, как, например, религиозное мировоззрение. То есть тоже можно применить по-разному. В науке диалектика напрямую не используется. Это образ мышления, который позволяет некоторые вопросы проскочить быстрее. Но иногда это приводит к ошибке. Поэтому такой способ часто бывает рискованным. То есть диалектика она не является методом исследования окружающего мира. Она является скорее в какой-то мере методом осмысления его. Хотите, применяйте, не хотите, нет. Следующий вопрос какой? Или на что-то там не ответило? Спасибо. Да, давайте. Следующий вопрос. Что такое исторический материализм и относится ли он к диалектике? Исторический материализм относится к материализму, а не к диалектике. И базируется на том, что все исторические процессы, которые происходят, они имеют какую-то основу и имеют причины и следствия. То есть связаны причины с следственными связями. То есть нет такого, что э, богиня Аматерасо оказала помощь а? сказать, да, своему потомку императору Дзинцу, который благодаря этому стал этим императором всех японцев. И отсюда у нас идет, э, собственно говоря, японская императорская династия. И поэтому японцы являются бога избранным народом, в отличие от остальных людей, которые, может быть, даже произошли от обезьян. То есть исторический материализм, он... Э, о том, что все, что происходит в истории, это деятельность человека, ну и в какой-то мере может быть деятельность природы, природных явлений типа наводнений, цунами и так далее, извержений вулканов, которые оказывают влияние на человеческую деятельность. Но все равно вся история это деятельность человека, деятельность человеческого общества, которое идет в соответствии с определенными законами, с определенными принципами. Спасибо. Следующий вопрос. Является ли диалектика как таковая, И диалектический материализм частями так называемой континентальной философии. Все ее знает. Следующий. Для меня а что такое континентальная философия? Для меня континентальная философия это довольно какой-то занятный мозговой конструкт, значение, которое я не очень понимаю. Да, это бред, по-моему. Вот и все. Это какое-то, по-моему, получается, судя по названию, что-то из а, этих а, мощных благоухающих пузырей а, цивилизационного подхода. Ну, понятно. Поехали дальше. Следующий вопрос. Подскажите диалектика, такого же хорошего, как Михаил Васильевич, или, обязатель... или обязательно читать Гегеля? А... Михаил Попов э, считает, что Гегеля читать абсолютно обязательно. Так что, если вы его выбрали как э, диалектика, то вам придется читать Гегеля. От этого вам никуда не деться. Если вам нужен действительно просто сильный диалектик, ученый, то есть Ильянков. Вы можете его почитать. Но, э, как я уже говорил, это вам самим решать. Нужно вам изучать диалектику, не нужно вам изучать диалектику. Если нужен, то для чего? Спасибо. Следующий вопрос. Правильно ли я понимаю, что диалектика как метод помогает приблизительно построить модель изучаемого сложного объекта при невозможности получить точные данные? Нет, это скорее то, что вы сказали. Это то, что называется схождением рядов высшей математики. То есть мы строим приблизительный, так сказать, максимально суживаем итог, ну, не только этот диапазон возможных правильных ответов. Диалектика, она скорее позволяет сходу отбросить некоторые пути, которые с вероятностью, допустим, 99% окажутся ложными. То есть она позволит ускорить изучение какого-либо предмета. Но э, если вы хотите не просто поверхностно кратить предмета, а серьезно глубоко его изучить, боюсь, что диалектики здесь не хватит. Вам просто придется применять научный метод и классическую логику для того, чтобы изучить аспекты ну изучаемого ну, предмета. Следующий вопрос. Да-да-да, извиняюсь, микрофон не включила. Хотя вопрос уже начала зачитывать. Собственно, ваше отношение, Борис Витальевич, к такому выводу Попова, как то, что вы рекомендовали изучать Гегеля в беседе с Кровецким, а также применяли в своих исторических работах гегелевскую диалектику? Я применял диалектику вообще, То что, говорю, большинство людей мыслит диалектически. Использование готовых мыслеформ, допустим, в ответах, которые являются более-менее проверенными, это, по сути, тоже диалектика. Но при этом Гегеля я читать не рекомендовал. Я просто считаю, что если человек хочет прочитать Гегеля, считаю, что это поможет ему разобраться в диалектике, он совершенно спокойно может это сделать, вреда ему от этого не будет. А, а вот пользу тем более. Так вот, а Лекс просто Кравецкий утверждал, что тратить время на, на изучение Гегеля вредно. Не знаю, я очень много книг читал, и считаю, что читал не зря. Я, например, читал Библию и считаю, что сделал это правильно, хотя я сам атеист. Очень многие вещи в мышлении людей, особенно верующих, неплохо помогает понять. Спасибо. Следующий вопрос. Ошибался ли Энгель в своих диалектических работах «Диалектика природы» и «Антидюринг»? Многие марксисты считают, что он ошибался. Вы согласны с этим? Как в любой большой работе практически любого человека, всегда есть какие-то ошибки. В чем-то Энклес был прав, в чем-то Энклес заблуждался. Я, например, очень серьезно уважаю Энклеса как историка и военного историка, когда он давал э, оценку тем или иным э, событиям в военной истории мировой. Оценка была всегда очень глубокая, очень интересная. Но она не всегда была правильна. То же касается и других работ Энгельса. Кстати, Энгельса в отличие от Гегеля я читать рекомендую. То есть это действительно реально полезно. Мне Энгельса читать нравилось даже гораздо больше, чем Карла Маркса. О, наверное, потому что он гораздо легче пишет на самом деле. Так вот, и мне очень нравится то, что Энгельс писал, очень толково и грамотно, о семье и браке. Но вот э, спор насчет гегельской философии, ну, вот, гегельской диалектики. Энгельс сопровождал математическими примерами, которые он сам понял, скажем так, не совсем правильно. То есть, например, математики обычно читая ангельское обоснование того, что нужно пользоваться диалектикой Энгеля, и что Дюринг не прав, они к нему доверие не испытывают. Именно из-за неудачности примеров. Знаю некоторых математиков, которые вполне себе марксисты. А это не мешает быть марксистами. Дело в том, что можно сомневаться в каких-то отдельных постулатах, так сказать, Энгельса или Маркса, но при этом понимать, насколько толково проработана их теория и насколько хорошо она показывает картину окружающего нас мира. И, кстати, насколько она обладает предсказательной силой. тут По... заругают, Борис Ильич, уже в чатике заругали непредсказательной прогностической силой. А какая разница? если А, база... так, а так Ванга или какой-нибудь Нострадамус. А так вот прогноз все-таки. А прогноз чем отличается от предсказания? Людям это не объяснить. Для них Люди, люди, люди не знают такое понятие, как синонимы? Нет, к сожалению. Понимаешь, нет. они вместо сино вместо синонимов, Борис Витальевич, предпочитают дефиниции. Ну это понятно. Нет у тебя теплового движения, нет термодинамика. Тут как раз-таки вопрос в эту же. Чем отличается логика от диалектики? По мне, так одно яйцо с разных сторон. Логика от диалектики отличается примерно так же, как цвет отличается от формы. То есть они не отличаются ничем, это вещи не особо связаны. То есть диалектика – это способ мышления. А логика… Ну, блин, я не буду сейчас давать определение логики. Логика а. – это умение мыслить. Всего лишь насчет. Каким способом ты умеешь мыслить? Ну, это твое право. Ну, это очень широкое определение <смех> логики. Так вот, но просто в данном случае а, логика бывает разная. В том числе, вот как раз Гегерийская, это диалектическая логика. Но вот диалектическая логика, она связана как бы и с логикой и с диалектикой. Но а, логика сама с диалектикой. Это разные понятия. То есть предмет такой-то формы может быть вот такого цвета. Логика может быть диалектической, может быть не диалектической. А может быть исторической, идеалистической, материальной. А может быть вообще, а может быть вообще не логикой. Поехали дальше. Угу. Следующий вопрос. Возможен ли временный союз большевиков в сегодняшней местечковой буржуазии? Ибо сейчас вопрос стоит не о пролетарской революции, а о национально-освободительной борьбе. Господи, И как они выглядят, видят национально-освободительную борьбу? Ну, приблизительно то есть, точно на так же, как борьба с фашизмом на экспорт. Угу. Просто меня очень сильно удивляет сама постановка вопроса, учитывая то, что уже говорилось в нашем разговоре. То есть о том, что любая буржуазия мечтает стать компродорской, если это ей выгодно. Это первый момент. А... а второй момент, когда речь идет о иностранной оккупации, то есть о том, что мы являемся колонией или оккупированной страной, то неожиданно возникает вопрос. Вот, Допустим, когда шло освободительное движение в Индии, в Китае, в африканских странах, в Латинской Америке, в Латинской Америке там тоже, ну как, там было сильно ограничено как национальное ну, движение. Ну Симон Боливар. А, он, то есть это испанцы, я имел в виду более поздний период. Так вот, а тогда, когда в то время во времена Боливара, это да, за свержение испанского владычества и португальского владычества. Да. Так вот, там шла речь о том, чтобы изгнать колониальную администрацию и взять власть а, в свои руки местным представить. Ну, тут, а, Представители местного населения, в принципе. В данном случае местной буржуазии, либо местной аристократии. Правильно? А вопрос, где у нас колониальная администрация, как нам ее выгонять? И кого из местных сажать на смену? То есть вот Путин, это, допустим, как а, наместник Соединенных Штатов, наместник Англии, наместник Китая, кого? Кого мы собираемся изгонять? Генерал-губернатор Франции, допустим, или как он? Кого сажать вместо него? То есть кто у нас представитель национального? Лорд-протектор от Англии, например. Ну да. То есть вот люди просто не знают, что такое колония или оккупированная страна. И начинают рассуждать о национальном и движении там, где, скажем так, им и не пахнет. Это все эти федоровские заскоки с его нотом безумным. Да и не только, та же самая попытка привязать России борьбу с фашизмом на экспорт, это как раз-таки та же самая попытка объединения вокруг буржуазии. Ну да, то есть объявление части буржуазии хорошее, призывание сплотиться вокруг нее. Вот, и последний, наверное, вопрос на сегодня. Борис Витальевич, вы изменили свое отношение к диалектике после беседы с Лексом Кровецким? Да нет, не изменил. Там, собственно говоря, у нас даже особо сильного спора и не получилось. То есть я по-прежнему не читаю диалектику совершенно бессмысленной вещи, которую ни в коем случае нельзя изучать, как это утверждает Лекс Кроветский. Но я ее не считаю, так сказать, Аптуальной. ключом к истине и единственным верным способом исследования мира. Не, ну почему? Она, в принципе, достаточно актуальна. Просто говорю, сейчас современный человек в основной своей массе мыслит диалектически и так. Без изучения диалектики. Как отдельного предмета. Поэтому я и говорю. Поэтому изучение этого отдельного предмета не актуально. Все у нас, Нина? Нет, есть еще вопросы. Как коррелирует между собой диалектика и релятивизм? Не является ли одно рекурсивным следствием другого? А с кем этот человек сейчас разговаривал? То есть очень большая загрузка идет не расшифрованными а наукообразными терминами, которые однако разными людьми понимаются зачастую по-разному. И определяются, кстати, как истина в последней инстанции, что самое смешное. Поехали дальше, Мина. И последний вопрос. Какие существуют противоречия между производительными силами и производственными отношениями при социализме, с точки зрения диалектики? С точки зрения диалектики или с точки зрения марксистской теории? С точки зрения диалектики Гегеля таких противоречий нет вообще. Просто вот так вот, сведению. А с точки зрения марксистской? Дело в том, что с точки зрения марксизма остаются по-прежнему... Пережитки прошлых формаций. Пережитки капитализма. А, особенно это ну, заметно в форме денежного обращения. А наличие денег, даже достаточно суррогатных, которые было, существуют при социализме, то есть которые не дают возможности а, покупки средств производства и так далее, это все равно является средством накопления и создания как раз-таки социального неравенства между людьми. Кстати, чтобы понять это, лучше всего посмотреть, есть такой фильм хороший, «Республика Шкит». А, да. Там был такой парень, ростовщик, да, вот там очень хочу. хорошо показано, что такое пережитки трензма, э, Да. по сути, в коммуне, где вообще все всем достается поровну. Вот как даже там, при наличии средства накопления, можно создать общество социального неравенства и общество угнетения. Вот крайне рекомендую этот фильм. Да да, книга лучше. Великий ростовщик Слоенов. Mm -hmm. Все, Нина? Ну, наверное, все уже давайте. Да. да, так точно. Ну что ж, товарищи, я думаю, что Борис Витальевич очень многие вещи прояснил для нас, почему нас пытаются атаковать постоянно коммунистов с позиции того, что мы... Егеля не знаем, что мы, как говорится, не рассматриваем процессы в свете егелевской диалектики. Я думаю, вот здесь Борис Витальевич поставил очень ясную точку. И здесь уже, я думаю, эти процессы более понятны. Что касается метод диалектического материализма, мы с вами знали, что диалектический материализм – это всего лишь на всю два понятия. То, что все процессы происходят в результате взаимодействия людей, а не высших сил, а диалектически, потому что процессы в обществе развиваются нелинейно. Вот эти две, два понимания, которые дает нам диалектический материализм как метод. Поэтому я хочу поблагодарить Бориса Витальевича за содержательный рассказ. И вам хочу посоветовать, товарищи, чтобы не поддавались вы на рассуждение всякой этой, будем говорить, около буржуазной, как говорится, ГОП-компании, которая пытается нас увести как раз от ясного, четкого понимания того, что история человечества – это, собственно говоря, история борьбы классов, и что борьба классов неизбежно ведет, пускай, как говорится, не так быстро, как нам хочется, пускай с различного рода зигзагами в истории, но она ведет к замене в более высокой формации, формации более низкой. Вот как, например, коммунизм – это общественно-экономическая формация, в которой меняется впервые не собственник, а форма собственности. А социализм – есть переходный период, в котором есть взаимоисключающие тенденции. И придет социализм в коммунизм или вернется назад в капитализм, все зависит от того, какие тенденции поощряются, какие подавляются. Вот сейчас включенно с, матери... с диалектической да. точки зрения. То есть вот сейчас вот. чистый диалектический текст. Вот. Ну, что поделаешь, как умею. Ну, да. вот. Поэтому я хочу еще раз поблагодарить Бориса Витальевича и посоветовать вам думать, думать и помнить, что классики сделали все для того, чтобы мы шли дальше. Не проверяли их, как говорится, рассуждения, а поняли. Чтобы мы оценили то, что сделали для нас классики марксизма. Встали на их плечи и продолжали их дело дальше. До свидания, товарищи. С вами был я, Марк Соркин, информагентство «Ледокол». До новых встреч.